Как Польша оставит Германию без зарабичан в 2020 году? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон Белюк и с вами канал Work and Life. И сегодня я хочу обсудить эту э, весьма актуальную тему, тему трудоустройства в Германии в 2020 году. Ну и, соответственно, как Польша будет этому противодействовать. Ведь ни для кого не секрет, что в Польше работает очень много заработчиков с Украины, с Беларуси, ну и с России. Большинство, конечно, с Украины. И когда Германия откроет свои границы, то по всем прогнозам очень многие попытают свое счастье на заработках в Германии. То есть многие зарабощане туда поедут, соответственно Польша может таким образом пострадать в экономическом плане, потому что она останется без очень большой части рабочих рук которую сейчас имеет, благодаря, опять же, зарабещанам с восточных стран. Потому что, опять же, ни для кого не секрет, что поляки в очень больших количествах выезжают на работу на Запад, в ту же Германию, Великобританию, Голландию и так далее. И как бы мне там не кричали в комментариях к видео поляки, что что ты рассказываешь, мои все знакомые друзья возвращаются, все поляки уже возвращаются в Польшу. Ну, а реальность выглядит совсем по-другому, друзья. Дело в том, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею здесь свое агентство по трудоустройству. К слову, со всеми актуальными вакансиями в Польше на любой цвет и вкус, которые мы предоставляем, вы можете ознакомиться прямо вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, проходите, пожалуйста. Ну и пишите мне по номерам Viber и WhatsApp, они уже появились в нижней части вашего экрана, и будем вас трудоустраивать на достойную работу и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Так вот, в силу своей деятельности, под долгу службы, так сказать, я частенько встречаюсь с различными работодателями, с которыми мы заключаем договора, да вот сегодня на 12.00 у нас назначена встреча, еще к слову также спешу вам сообщить, что мы сегодня уже были на встрече с одним серьезнейшим работодателем, это одно из ведущих предприятий в Польше по производству пищевого полицелена. Их главный завод находится в городе Белосток и туда требуются как женщины, так мужчины, так и семейные пары. Работа не тяжелая, обещают 12 злотых чистыми в час с неограниченной переработкой. Работа на одном, напомню, из достойнейших и ведущих предприятий Польши такого плана. Мы сегодня были сами на этом заводе. И условия труда действительно, как в лабораторных условиях, дорогие друзья. То есть все в чистоте. Летом там кондиционеры охлаждают полностью помещение до нужной температуры. Зимой теплота, сухо, красиво. В общем, скоро выйдет также видео на моем канале со всеми остальными подробностями, а также где будут показаны условия труда с этого предприятия. Поэтому мужчины, женщины, и семейные пары, которые мне постоянно пишут и хотят трудоустроиться в Белостоке на работу, не требующую, не знаю языка не квалификации пожалуйста это работа для вас работа с перспективой карьерного роста от директоров многих крупных компаний я слышу то, что еще год назад они не могли даже подумать о том, чтобы сотрудничать с какой-нибудь агенцией по трудоустройству в плане нахождения людей на работу то есть у них было предостаточно кадров своих здесь коренных поляков которые работали и справлялись достаточно хорошо со своими обязанностями, чего не скажешь уже о теперешнем моменте сейчас все больше и больше поляков уезжает на заработки на запад но возвращается не Большинство, То есть большинство, наоборот, выезжает. Если кто-то и возвращается, то это подавляющее меньшинство. Как бы вы там ни кричали в комментариях, еще раз повторюсь, об этом говорит статистика, об этом говорят работодатели, об этом говорят предприятия. И об этом говорит, в конце концов, то, что я здесь имею агентство по трудоустройству, которое очень динамично развивается. Мы не трудустраиваем на работы поляков, мы трудустраиваем на работы украинцев, белорусов, россиян там, и так далее, молдаван. Э, вот кого мы трудоустраиваем. И рабочих мест огромное количество для этих людей, и с каждой недели этих рабочих мест становится все больше. Поэтому, друзья, это говорит о том, что нифига не возвращаются поляки. Но суть не в этом. Суть в том, что в сегодняшнем видеоролике я хочу... Рассказать вам о нововведениях в законах, на которые пошла Польша, чтобы противостоять Германии, чтобы, так сказать, удержать на своей стороне трудовых мигрантов. Я уверен, что Польша будет с каждым годом все больше и больше найти на нововведения. Ну Но, а от вас хочу попросить написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу и какие должны быть зарплаты в Польше, чтобы трудовые мигранты, чтобы заработчики не хотели ехать на заработки в Германию, а остались в Польше все-таки решили остаться в Польше. Ведь преимуществ в Польше полно в плане работы и жизни здесь. Во-первых, Польша гораздо ближе, чем Германия к той же Украине и Беларуси, то есть вы будете гораздо ближе к дому. Во-вторых, гораздо легче и проще будет интегрироваться в Польшу. В-третьих, в Польше гораздо проще развиться в плане какого-то бизнеса, открыть свое дело, работать на себя, потому что в Германии это будет гораздо тяжелее сделать, даже если вы знаете немецкий язык. Но я уверен, что вы навряд ли его знаете. Ну, и поэтому, соответственно, там будет очень тяжело выйти на какой-то новый уровень, открыть свой бизнес. Единственное, что вам там, скорее всего, светит, это обычная простейшая работа на конвейере за минимальную зарплату. В Польше же у вас есть совсем другие перспективы. Ну, и сейчас, плюс ко всему, как я сказал, Польша идет постоянно на повышение зарплат. Чуть ли не с каждым месяцем. То есть, каждое несколько месяцев выходят какие-то новые законы, нововведения в законах, которые дают все больше привилегий арабичанам. Ну и вот очередное нововведение, которое заключается в том, что Польша отменила подоходный налог для лиц до 26 лет и для всех уменьшила этот налог на 1%. Молодежь до 26 лет в Польше с 1 августа 2019 года будет освобождена от уплаты налога на доходы физических лиц, он же пит также с 2020 года подоходный налог в Польше снизится с 18% до 17%. Отмена ПИТ для молодежи от уплаты 18% налога на доходы физических лиц будут освобождаться работники до 26 лет. Размер годовых доходов, которых не превысит 85 528 злотых или же 35%. 85 злотых для периода с августа по декабрь 2019 года, так как именно с августа ввели, собственно, этот закон. Если годовой доход превышает 85 528 злотых, то налог будет начислен только для суммы превышения. Это значит, что при доходах до 7127 злотых брута в месяц подоходный налог не будет взиматься. Нулевой ПИД распространяется на молодежь, устроенную как на основании трудовых договоров умов опрасы, так и на основании трудовых договоров умовозлицения. Сочетание различных источников доходов не ограничивает право на льготу. Ну и как же получить эту самую налоговую льготу? С августа по декабрь 2019 года налоговая перестанет взимать с работников в возрасте 26 лет налог на доходы физических лиц только на основании полученных одних заявлений. Также заявление нужно будет подавать своему непосредственному работодателю. Если этого не сделает, то налог до конца года будет продолжать действовать. Однако взысканные средства вернут в начале 2020 года после подачи работникам декларации о доходах за Рочное, он же пит. С 1 января 2020 года со всех работников до 26 лет пит перестанет взиматься автоматически, никаких заявлений больше не нужно будет писать. В общем, друзья, кто сейчас уже работает в Польше, трудоустроился, допустим, раньше, до августа, либо трудоустроился сейчас, но не написал это специальное заявление, которое даст вам право не выплачивать подоходный налог, в общем-то, заявление -то нужно написать просто-напросто, дать вашему работодателю, чтобы, соответственно, он передал в ужин скорбовый, он же налоговый. Ну, а если вы этого не сделаете, то, как я и упомянул ранее, просто-напросто в начале 2020 года вам вернут те деньги, которые у вас снимут сейчас этот самый подоходный налог. Но э, учтите, что вы не будете полностью освобождены от всех налогов. То есть, так называемая уплата вносов в ЗУС и фонд здравоохранения НФЗ, конечно же, будет продолжать взиматься с вашей зарплаты. О чем это говорит? Это говорит о том, что зарплата ваша, кому нет 26 лет, она повысится благодаря тому, что не нужно будет платить подоходный налог. Но не сказать, что на какие-то фантастические суммы. В среднем это будет 1 злотый нетто в час плюс к зарплате. Но тем не менее очень приятный для многих существенный бонус. Также Польша опять, что очень важно, хочу упомянуть, Польша опять упростила трудоустройство людей по воеводским визам. Дело в том, что в 2018 году вы могли сделать воеводское разрешение на работу, или работодатель вам делал, по нем вы открывали рабочую годовую визу, приезжали, без проблем могли под эту визу потом делать обычное свечение, менять работу сколько угодно раз под эту годовую визу. С 2019 года сделали так что нельзя уже было менять работу с годовой визой, э, ну, по воевузскому открытой, просто-напросто она привязывала к работодателю, так же, как и карта часового по Я неоднократно говорил это на своем канале. Но сейчас опять Польша пошла на упрощение, которое заключается в том, что с воевузкой вы снова можете менять э, работу, то есть не с воевузским разрешением на работу, а с визой открытой по нем, то есть под ту визу делаете обычное освещение, которое делается в течение 7 рабочих дней и без проблем меняете работодателя, сколько угодно раз. Сейчас этот закон еще не введен официально, но по секрету нам недавно сказали в Ужонде, что так можно делать, и так делают, это реально уже опять работает. Но ну, опять же, это скорее всего связано с тем, что вскоре Германия откроет свои границы для Зарабичан, и таким образом Польша пытается, конечно же, удержать у себя этих самых Зарабичан. Очень существенные бонусы, плюс, друзья, так что если у вас есть воевусские разрешения на работу, но вас не устроила та работа, на которую вы приехали, либо пока вы ехали, она стала неактуальна. Не расстраивайтесь, обращайтесь ко мне. И подберем вам достойную вакансию именно под вас. Но тем, кто уверен, что я специально агитирую людей не ехать на заработки в Германию, а работать только в Польше, то поспешу вас разочаровать. Дело в том, что в Германии мы тоже будем трудоустраивать. И мне гораздо выгоднее, чтобы люди ехали как раз таки на работу в Германию. Потому что, естественно, там за этих самых людей будут платить больше. За то, что они будут работать от нас, за то, что мы их там предотвращаем ставим на работу, чем платят в Польше. Но я абсолютно объективно рассказываю вам реальную картину мира, которая есть сейчас и преподношу свою личную точку зрения, никому ее не навязываю. И эта точка зрения гласит о том, что Польша, если очень постарается, может оставить Германию без заработчан. Также хочу сказать, что мы приглашаем к сотрудничеству рекрутеров. Желательно, чтобы это были специалисты, но если у вас даже нет опыта работы в данной сфере, все объясним, покажем, как делать. В общем, сначала работа будет удаленная, потом будет перспектива от трудоустройства на постоянной основе в наше агентство по трудоустройству под названием ProXWork, работа в Польше со всеми вытекающими от этого привилегиями, то есть поможем с оформлением всех надлежащих документов, узаканивающих ваши долгосрочные побыт в Польше, поможем интегрироваться, переехать сюда, если надо перевести семью, короче, дадим вам возможность работы в офисе с перспективой карьерного роста в одном из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в Польше, друзья. Для тех, кто не знает, что такое работа рекрутером, объясняю простыми словами, в общем, в ваши обязанности будет входить поиск персонала, то есть рабочих на наши вакансии. За подробностями всеми также обращайтесь по номерам Viber WhatsApp, которые сейчас в нижней части вашего экрана. Что же, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и прямые трансляции на моем канале. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!